Инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в Новой Москве, начала принимать пациентов с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Построенное за месяц учреждение ранее открыл мэр Сергей Собянин совместно с присутствовавшим по видеосвязи Владимиром Путиным. Площадь медцентра, представляющего собой автономный стационар, составляет 80 тысяч квадратных метров. На его территории в 40 гектаров размещаются около 50 одноэтажных строений, а также 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Мощность достигает 800 коек и в случае необходимости может быть расширена до 900. За сутки в новую больницу поступило 20 пациентов. На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов. Приводятся на сайте слова главврача городской клинической больницы номер 68 Сергея Переходова. Отмечается, что клиника обеспечена всем необходимым. Для нее закупили 26 тысяч единиц медоборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала. Больница находится далеко от центра города. В связи с этим для персонала на территории комплекса построили комфортабельное общежитие. Это позволяет медикам не тратить время на дорогу домой и обратно. В здании разместят около 1300 человек в одной-двухместных номерах, добавляется в сообщении. Въезжающий и выезжающий транспорт проходит специальную санобработку, а в корпусах предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и врачей. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.